Всем привет с вами елена вивас из аргентины и сегодня у меня еще один насыщенный день путешествия по патагонии водная экскурсия за уникальным видом дельфинов который водится только в одном месте в мире на крайнем юге патагонии а затем мы заглянем на ферму к потомкам белой эмиграции итак Погнали! Еще перед выходом в море нас предупредили, что сейчас очень низкий сезон и вероятность увидеть самых маленьких и самых красивых в мире дельфинов очень низкая. Накануне в экспедиции с трудом удалось увидеть парочку, но я столько о них уже читала и давно мечтала увидеть это чудо природы, что меня было не остановить. Итак, мы загрузились на резиновую лодку и отправились вперед в открытый океан. Природа уже заранее подготовилась к нашей экспедиции. Даже если нам не удастся увидеть Тонинос, на выходе из порта на берегу нас поджидала большая колония различных морских птиц и лежбище морских львов, которые вместе со своими детенышами резвились у самого берега. Параллельно с нами в океан выходили на промысел рыболовецкие кораблики. Скоро зима и это их последние экспедиции, чтобы затариться дарами океана. Сами аргентинцы очень мало употребляют рыбы и морепродуктов. Говорят, что по статистике среднестатистический аргентинец в год съедает всего один килограмм рыбы, но в этой зоне Аргентины очень много консервных фабрик, где делают на экспорт рыбные консервы, а также замораживают рыбу и отправляют ее в другие страны. На камнях еще один эндемик, который встречается только на самом юге Патагонии и больше нигде в мире, императорский или антарктический синеглазый баклан. Итак, мы выходим в открытый океан на своей резиновой лодке, и начинается качка. Почти целый час поисков дельфинов не дал никаких результатов. И когда капитан уже развернул лодку в сторону порта, сначала по одному Начали подплывать Танинос, а потом и вовсе целая стая начала соревноваться с нами на перегонки. И мы, как сумасшедшие, начали бегать от одного бортика к другому. Инстинкт охотников проснулся, крики, визги и восторг, еще одна мечта сбылась. Благо, нас было человек 6 и никто никому не мешал. На мой вопрос, что происходит, когда в лодке 40 человек, гид ответил, что в высокий сезон дельфинов так много, что сидя на одном месте, все хорошо видно и нет необходимости бегать по лодке. Дельфины Коммерсона, или как их называют в Аргентине, тонинос – самый крошечный вид китообразных. Во взрослом виде они едва достигают полтора метра. И хоть своей раскраской они и косят под касаток, но в два раза меньше новорожденных детенышей китов-убийцев. В экспедицию за касатками мы отправимся в следующем видео. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое интересное об Аргентине. Ареал этих пятнистых крошек ограничен побережьем крайнего юга Патагонии. Больше нигде в мире их нет, за исключением одного крошечного острова на юге Индийского океана. Но там они совсем другого цвета. Кроме того, что это самые крошечные в мире дельфины, у них есть еще целый ряд отличий. Это прежде всего короткая тупая мордочка, что делает их практически мультяшными. И расцветка как у панды, с четкими границами черного и белого цвета. Просто само совершенство. Также это самый прожорливый вид из всех дельфинов. Ежедневно они съедают морепродуктов до 10% от собственного веса, в то время, как более крупным собратьям афалинам достаточно 4-5% от веса самого животного. Любимое лакомство для них – морской криль, кальмары, каракатицы, ракообразные, рыбка, а на закуску предпочитают водоросли. Высокие аппетиты обусловлены быстрым метаболизмом и очень активным образом жизни – танинос, Топят за здоровый образ жизни и стараются держать себя в форме. Водоплавающие панды очень любят серфить на волнах и выпрыгивать из воды. Плавать вверх-вниз на спине, толкать всякие предметы, спихивать птиц в воду, а также плавать на перегонки с туристами. К тому же места, где они живут, это довольно бурные и холодные воды. Здесь течения могут достигать 15 км в час, а вода едва нагревается до 16 градусов. О том, как дельфины коннектятся друг с другом, известно мало. Коммерсоны живут группами от 2 до 30, а иногда до 100 особей. Такой разбег – результат крайней общительности наших героев с другими видами. В компании дельфинов Коммерсона Частенько встречаются и другие виды млекопитающих. Брачные ритуалы дельфинов тоже изучены мало. Известно лишь, что сезон размножения приходится на период с сентября по февраль, а беременность длится 11 месяцев. Самки приносят на свет 6-килограммовых малышей сплошной серой окраски. Мать будет защищать и кормить детеныша молоком, Правда, длительность этой опеки тоже пока не изучена. Малой станет взрослым примерно к 5-8 годам. Правда, жизнь на воле у этих дельфинов короткая. Редко кто из них отмечает свое 11-летие. При этом в дельфинарии самый старый представитель вида немного не дожил до 26 лет. А мы возвращаемся в бухту. Но на этом путешествие сегодняшнего дня не заканчивается. Нас ждут еще очень интересные встречи, так что смотрите до конца. Конечно же по привычке в портовом городе день нужно закончить в портовом ресторане. И здесь для нас приготовили такую огромную морскую пикаду. Это у них называется на два человека. Представляю, какая она для четверых. Хватит нам всех. Кстати, морская кухня в Патагонии очень разнообразная и вкусная. Мой гастрономический эстет наконец-то был удовлетворен. И немного прогулки по набережной в городе Роусон, столице провинции Чубут. Прекрасные домики вдоль набережной океана, где большую часть года можно наблюдать китов практически из окон дома. Название у этого города Роусон английское так как вся эта часть Патагонии заселялась уэльскими поселенцами в XIX веке. Непосредственно город Роусон был основан в 1865 году. Уэльцы прибывали сюда на кораблях и привозили с собой не только обычный скарб, ну там ложки, кружки, свою одежду, они также привозили с собой мешки с пшеницей, своих овечек, чтобы при перемене мест жизни у них мало что в этой жизни менялось. Ну разве что климат, чтобы был лучше. Выгружались с кораблей, возводили свои фермы, сеяли пшеницу, высаживали яблони, груши, разводили овечек. Про овечек? Мы поговорим немножко позже в следующей серии, поэтому подписывайтесь впереди. Мои приключения по Патагонии еще продолжаются. А сегодня в гости мы едем к Паулине, потомку белых иммигрантов из Украины и посмотрим, как свою ферму устроила она. Соты, посещение этого ранчо было попаданием в десятку. Я только вышла из машины, сделала пару шагов и мне захотелось здесь остаться надолго. Если честно, я не знала куда и зачем меня везут, это был сюрприз для меня. Но с первых шагов, какое-то все родное, да более знакомое из моего детства и из прошлой жизни. Тогда я еще не знала, что предки Паулины прибыли в Аргентину с Украины, потому что Паулина по-русски уже не говорила, только по-испански. Но когда я бродила между грядок, пробуя прямо с куста виноград, малину, ежевику, моя душа отделялась от меня сегодняшней. Воспоминания о прадеде и бабушке, их подворьях накрывали меня с головой, особенно эта ива, точно такая же, как росла перед двором моего прадеда. Поместье это историческое, с большой историей, которую Паулина с удовольствием нам рассказывала. В 1920 году здесь родился Луис Морган – знаменитый аргентинский боксер. Его портреты, вырезанные из местных газет, до сих пор украшают стены поместья. Но, несмотря на богатую историю, семья Паулины купила этот участок в достаточно заброшенном состоянии, поскольку предыдущие хозяева долгое время уже проживали в городе. И кустик за кустиком сажала здесь плантации своей мечты. Бузину, малину, смородину, ежевику параллельно боролась с сорными травами. И сегодня семья живет тем, что делает очень вкусное варенье из ягод и ликеры. Продает свою продукцию по всей Аргентине. А также они принимают туристов, для которых подвековыми Орехами устраивают пикники и жарят знаменитого патагонского барашка. Хотите попробовать? Жду вас в моих авторских турах по Патагонии. А это те самые вековые деревья грецкого ореха. Орех тоже собирают и продают. Котяра тоже признал во мне родную душу. И, конечно же, на прощание я накупила себе варенье из разных ягод и медика. Такого вкусного варенья, как у Паулины из черной смородины, я в жизни не ела. Это просто был отрыв башки, даже несмотря на то, что я в принципе не ем сладкое, баночка улетела очень быстро. А на прощание вот такая встреча с соколом.